Besi komba na huru jenoru jiyekundo shakandi njen kona rutanje mbona richti wanyangareba hi maro lahi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 Надеюсь, что если вы не можете, то не можете, потому что вы не можете, потому что вы не можете, потому что вы не а ты гонза, а ты ni а ты вифуза, а ты не давидишь. ni ты я не хочу сигарет, я не хочу не хочу не хочу сигарет, я не хочу сигарет, я не хочу сигарет, я не хочу сигарет, я не хочу сигарет, не хочу не хочу я не не хочу сигарет, я не хочу сигарет, я не хочу сигарет, я не хочу не хочу сигарет, я Потому что мы не можем заниматься лечением, мы не можем заниматься лечением. Куагата ну, муджито, он досамбирини джиче, зашираса, тату, мама варафу. Найнарававай, арикокуру, мунсини, он не может заниматься лечением, он не может заниматься shi rero nkuko nuni uhamya bwacu akom kukurikirana amo mu bintu byatumye njya kuri tele cyangwa He's the one who lived here He's the one who lived here auprès Bitugeraho ija yemera ku mu mariji ya chiini mu nambara akamariji yakinini mu mpinga z’imiozi akavunika I já yemera ko josegeraho já yemera ko vyse We tojera o, ujerajez gonaumuje i kandariwe wa kupia e, umna na zaka kujera jaza, ugangaika, ukavunika, ijae merakabja se, vidira vite, ijae merakabja se, we tojera o, urumvako. Если вы не можете, то вам нужно, чтобы вы были папа. Если вы не можете, то вам нужно, чтобы вы были Если вы не можете, то вам нужно, вам I watch you sing, na movie rubju mwenzagusiga. Nogutu wechetu kwetu rabisi uzavora. Nara gutishgwan gongorere imana jenda movie uzasegara. Na wanyo abano umuiruahinduka. Waburi mweni ni ugashira huka koko kuka rangira. Wabawari nzobe ugani nukhawa madawa dawa. Huh? Nara wanyo kumuirusonga kwenyomo hukuamsha They mutemmurage Aruri. Kumerich, Achil Muri Muzim, Ta Guamubgira Ngu Ihanga Nuchizgwe, Ureka kuemira no kwishirahezum Gabjemri Rekada. Wamugira Kabiumva. Aruka Rikujen Dramunisan Tanatara Yuchiemu. Wamuggira kabjumva. Aru kwa mazunga kariamya yari yari namaguru. Уау, абгира Кабьонва, а рука, если вы не видели, что я не видел, абгира Кабьонва, а рука, если вы не что Aho ni hoya abijumba kumunutu umuvira umuvir, dero e chiza dufiti nuko iwa chusi na muviru vjumba venga usiga nugu tuwe shatretu rabisi usabora nara gutirgwen gongorerimana jenda muviru zasagara kuburinzo we uri muni ni uri muri muri nijiza kuikorerimana uri mizeka no mizenze hey hey nubgere chenge chenano nanyela Shema ni ma ni taraba ku kuranga ni taraba kudia garon Iyo yeye sasa mnisaka zareva woranga kuku kuri jua najumu njagowa wenza orangu shema. Iyo yeye а как А Я не знаю, что делать. что делать. Я не знаю, что делать. Я не знаю, Don't the commandments of this earth Our sons and daughters of y correctly Japanese. Godаем and everything, you have the same questions and the same questions. We products and sons. Check open up. The 스� Mei Hai dashing in is We're a we're yet closer. We're a do we argue on a to issue? Mubunat kwa jinsi turugoku gima na data na gushiri na rimja nyishi ariko na rimba njia mungogogo kudlangomomenyiko uhamia dufite buhurani ndi rimotua jitu rimba gachia gachia kani gusangia zigomba gufasha ababiumva. Если вы не знаете, что я имею в виду, то все, что я имею не знаете, что я имею в виду, то вы не знаете, у нас есть мускал. У нас есть мускал. У вот есть мускал. У нас Мана, нихаттари, да? Да, мы Ubu re bu re bwa mwa mwa mi na waboheza. Ubu karib kwa mnyama mi wanya na waboheza. No girita ngiriro no giranihezo. Ni wau komeye uitekima na Imana waisima waihichi. Na chofute wai tura na chofute waiha. Kumana Data Data Data da ta da ta da ta. Ubu re bu uri mukari na да та вера